почему люди болеют болезнь это грех странно да слышите болезни возникают тогда когда есть противоречие между душой и телом между умом и душой болезни возникают тогда когда человек отдает приоритету уму эго личности и напрочь забывает о своей истинной природе Болезни возникают тогда, когда человек не находится в любви и не прилагает усилия для того, чтобы пробудить эту любовь. Болезни возникают тогда, когда нет связи духовной его сущности, сферы, сознательной связи с тем, что есть физическое. Болезни возникают тогда, когда человек отдает всю свою силу, энергию материальному проявлению, делает еще более материальным, еще более грубым аспект сознания клетки. Для того, чтобы быть здоровым, нужно наладить связь со своим духом, с духом внутри себя, с душой, и эту связь привнести в тело. Тогда любовь, проявленная через разум в сознании клетки, воссоздаст то, что было ранее утрачено. В конце концов, нужно научиться принять эту силу, для того, чтобы она потом трансформировала, потому что в этой силе присутствует знание о том, как все должно быть изначально. Чтобы все это сделать, нужно ум направить на божественное. Ум надо направить на то, что называется «Я» или «высшее Я». Если не говорить религиозными терминами, не как говорится, не использовать их, то нужно сделать так, чтобы ваш ум успокоился, и тогда вы почувствуете наконец-таки покой и гармонию, и ваши два полушария, они уравновесит друг друга тогда энергия естественным образом потечет проще говорю чтобы быть здоровым надо выполнять техники крии <смех> занимайтесь йогой занимайтесь творчеством не накапливайте много токсинов тела а если накапливать их через еду то практикуйте как человеку в современном мире сохранять свое здоровье чтобы сохранить здоровье, нужно взять под контроль три главных аспекта. Это правильное отношение к себе, правильное мышление. Научиться выполнять особые техники дыханий, пранаямы. То есть научиться правильно, осознанно дышать. И взять под контроль диету. То, что называется питанием. Человек должен есть пищу, которая заряжена солнечной космической энергией не вторичный продукт, а первичный, тот, что растет под солнцем и тот, что от нас не убегает, как я часто говорю. Тогда у человека не будет накапливаться такое количество токсинов, они будут, но они не будут такими агрессивными. Если человек правильно мыслит, то течение энергии через сознание в клетку будет правильным, ровным. Это все сбалансирует и компенсирует. Проще говоря, дыхание, питание и мышление. Вот три кита, которые надо взять под контроль. Тогда жизнь будет ровной.